Привет, чувак, рад видеть! Привет! Братишка! Доброго времени суток, подписчикам и гостям канала. В поисках материала для очередного ролика я покопался в своих мозгах. Вспомнил одну статью, написанную в Life Journal. Эта статья описывает вероятность сценарий Третьей мировой войны. Написана она была в 2015 году. Ссылку на источник я оставлю в описании. Советую глянуть там много интересных статей. Ладно, приступим. Третья мировая геноцидная термоядерная война в 2020 году. Сейчас многие пишут возможно Третьей мировой, а вот реального сценария и хронологии как это произойдет, что будет потом мало. Восполню этот пробел на основе научных выводов программы программу нью коммунистической партии России. Немного об этой партии. Это первая в России, да и в мире партия система демократии, которая построена на принципах киберменеджмента. Истинно народная, добрая, веселая, с конкретной и реализуемой программой. Построение коммунизма на новых принципах которая написана на языке понятном даже отличнику ЕГЭ. Эта программа оригинальна и правдива. К сожалению, человечеству предстоит пройти тяжелейшие 2020-2030 годы, годы Третьей Мировой геноцидной термоядерной войны и построению новой разновидности фашизма – анкетированный фашизм. Правда, к сожалению, слишком страшная и цинична, но партия считает необходимым именно сейчас снять розовые очки с очей людей мира. Внимание! Нью-Коммунистическая партия РФ является идейным врагом анкетированного фашизма, победит его к 2070 году. Мы даже не столько политическая партия, сколько новых, новое мировое духовное движение, но пока силы к сожалению слишком не равны, что знают граждане нашей планеты о термоядерной войне и как они ее себе представляют. К сожалению знают очень мало и в основном глупые мифы. Цель этой статьи писать только правду какой страшной она многим не показалась бы и приводить только убедительные аргументы. Для начала присним часть распространенных мифов. Миф 1. Термоядерная война не начнется потому что она никому не выгодна. Правда в том, что почти в любой войне кто-то заинтересован. Большинство навсегда не нужна. В глобальной термоядерной войне заинтересован больше всего анкетированный фашизм, но о нем позже. Миф второй, что термоядерная война будет короткой, противники нанесут друг другу за недельку удары и помирятся. Правда, война будет длиться десятилетия, остаться должно не более 300 миллионов человек. Миф третий, термоядерной войны не будут, потому что все погибнут. Будет ядерная зима, радиоактивные осадки. Правда, человечество, к счастью, не создало оружие, способное себя уничтожить. Ядерное оружие не так мощно, как мы о нем думаем. Аргументы разными Государствами самыми варварскими способами были с 1945 года по 1975 взорваны 1342 ядерных заряда. Взрывы были наземные, воздушные, на воде под водой. Подземные не считаем как относительно чистые. Были взрывы за предельные мощности. Куски на мать за 50 мегатонн. Это 500 стандартных современных боеголок в одном месте. И что даже не ядерная зима, ядерные заморозки наступили. А почему они потом должны наступить? А взрывы были над полигонами, Саж дыма с сожженных городов не было. А если ядерную атаку против России начать зимой? Ведь враг всегда выбирает время начала войны. Тогда пожары будут минимальны, да еще и дым должен подняться выше 35 километров, что зимой нереально. Таким образом мы получаем оптимальное время Третьей мировой – 4 января или 6 марта в 2 часа ночи. Про радиацию. Многие думают, что планета Земля будет радиоактивной. А что вся? А если 10% суши останется незараженными? Анкетированных фашистов даже это устроит. А насколько 90% суши по времени будут непригодны? Посмотрим только на факты. Единственный факты Хиросима и Нагасаки. Были применены самые грязные бомбы, Толстяк и Малыш. И через сколько по времени эти города отстроились, и что сейчас квартиры в бывшем эпицентре взрыва стоят дешевле? А если нет цели будущие города восстанавливать, как Припять, например, что тогда? Компенсированным фашистам города не нужны, а убийство людей – цель. Потом многие думают, что все ядерное оружие надежно сработает. По атомным бомбам сомнений нет, а вот ядерные боеголовки на ракетах. По КВО сомнений нет, хоть 5 метров от цели. А вот по высоте. Оптимальная высота ядерного взрыва от 300 метров до полутора километров. Боеголовка падает со скоростью больше 1 км в секунду. Реально по жизни ни одна страна ни одну современную боеголовку по высоте не испытывала. Только макеты. Многие скажут, что ну шлепнется, а землю взорвется Но тут неопределимые законы физики. Плотность урана 19 грамм на сантиметр в кубе. Для сравнения стали 7,5. В передвари возникнет перегрузка. Больше 35G. Урановое ядро сместится по инерции к носу боеголовки и взрыва именно ядерного не будет. А боеголовки МБРСН – основа ядерных сил. Миф четвертый. Термоядерного она будет, но значительно позже. Она нас не коснется. А почему? По-моему, она должна начаться уже завтра. Сейчас гонка вооружений вступает в неконтролируемую фазу. Ядренное оружие расползается по разным странам. До недавнего времени две сферы державы заключив договор СНВ-2, ограничивали рост ядерного оружия. Но посмотрите, например, на планы Китая к 2020 году. В общем, чтобы вас не утомлять, к 2020 году общий наше ядерного оружия в мире вырастет на 37% по сравнению с 2013. Миф 5. Что существует, скажем для амеров термин «неприемлемые потери». Правда, фашистам наплевать на все народы мира. Эта разновидность будет суперинтернациональна. Их цель уничтожение всех городов в мире с населением более 50 тысяч. Тысяч человек, Но некоторые важные объекты уцелеют. Их конечная задача уничтожение 90% мирового населения и 75% мировой экономики. Миф шестой: что если возникнет война, то только случайно глупости еще те. Вот простой вопрос: сколько бы вы заплатили бы Бабла за гарантированную точную информацию о дне начала термоядерной войны? Ну вы понятно, а шейхи, олигархи. А кто может дать гарантированную информацию? Только те, кто могут ее начать. Миф 7: Что после Третьей мировой человечество в технологическом плане сильно пострадает. Тоже от дурости. Все нужные технологии записаны на жестких дисках, и все необходимые компоненты и знания будут сохранены. Это основа власти будущей элиты. Миф восьмой. Что воевать будут только сильные стороны, остальных не коснется. Правда, не для того затевается третья мировая. Например, китайские МБРСН, расположены в Фенганг, Угарском районе, полетят на Америку через территорию России. Достаточно на глобус посмотреть, причем нюанс, если высота полета 119 километров, это территория России, а 121 километр в космос. Реакция России. Миф 9: что война внезапной быть не может, потому что у нас разведка, ГРУ и так далее. Даже если тысячи разведчиков сообщат о неминуемом ударе, все равно наше руководство примет решение об ответном встречном ударе, когда амеровские ракеты будут в пяти минутах от цели и не раньше. Максимум, что они сделают, предупредят своих людей. Общую тревогу не объявят. Мифов еще много, но перейдем к сценарию хронологии третьей мировой. Есть у большевиков любимая песенка «Интернационал», она пророческая. Там такие слова «Весь мир насилие мы разрушим до основания» а затем... А ведь и вправду, чтобы построить новое, надо все до основания старое разрушить, никак иначе. Исторические примеры России 1917 года. 1991 Олигархический капитализм. 1933 Германский фашизм. 2030-й. Анкетированный фашизм. 2070-й. Нью-коммунизм. А теперь выясним, до какого основания надо все разрушить, и какая цель. Какая цель Первой мировой? Переделать сферу влияния. А какая цель Второй мировой была? Починить весь мир фашистской Германии. Построить новый мировой порядок на основе одной нации много чего до основания порушили но не повезло а вот теперь какая цель третьей мировой а она на редкость погано уничтожить все государства как общественные институты уничтожить культуру почти все религии народы и нации как понятие капитализм и социализм как общественную структуру уничтожит до 80 мировой экономики систему образования все языки но ну и по мелочи много чего наберется кажется нереально а вот как это будет сделано дадим краткую хронологию событий с 2001 по 2018 год уничтожать мелких государств как общественных институтов и превращение их в зоны хаоса с идеологией недофашизма цель уничтожения будущих лишних центров кристаллизации власти и создания питательной парафашистской идеологической среды югославия ирак ливия украины и другие на очереди 2019 великая мировая олигархическая революция а на сегодня все в следующей части продолжим спасибо что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки незлайки до встречи